В институте социально-философских наук и массовых коммуникаций прошла пятая международная конференция «Казанские социальные чтения. Современная социологическая наука. Ключевые тренды и перспективы исследования общества». Конференция была разделена на пять секций. В сегодняшний день накопилось, наверное, очень много вопросов, которые задает себе социология о том какие проблемы есть у современного общества, конкретно у молодежи. Моя секция, например, касается молодежных проблем. Я рассказываю о том, какие есть проблемы в области социализации молодежи студенческой, в современных вузах Российской Федерации. Социологические чтения стали традиционным мероприятием, которое вызывает ажиотаж не только среди российских, но и зарубежных исследователей. С каждым годом вопросы социологических встреч становятся все более актуальными, так как в современном обществе многие проблемы требуют детального анализа социологических. Логической точки зрения. В конференции приняли участие научные сотрудники и преподаватели высших учебных заведений, а также молодые ученые и аспиранты. На самом деле, очень волнительно выступать, особенно вообще в целом в на научных конференциях. Вот. Хочется посмотреть, как это вообще делается, как это происходит, что какие работы у других участников, что вообще актуально сейчас для социологов, в том числе не только Татарстана, но и России. Вот. Ну, пока больше волнения, наверное. Подведение итогов конференции состоится 21 мая. Адельна Бряхманова, Александр Кузнецов, Универ -Ньюс.